Она играла в кружке при музыкальной драматической студии, которую мы хорошо знаем с вами Европейского образца еще в 1929 году. Значит, значит, как бы организованный Сабаевым для школьников.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 На сегодняшний день в Кыргызстане по официальным данным Министерства труда и социального развития проживают 91 инвалид Великой Отечественной войны, 224 участника ВОВ, 17 несовершеннолетних узников концлагерей, 24 блокатника Ленинграда и 2164 тружника тыла. Напомним, что с 1 января 2010 года ветераны ВОВ получают ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот по 7 тысяч сомов инвалиды и участники ВОВ, а также блокадные блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей по две тысячи сомов трудармейцы и труженики тыла с инвалидностью тысяча сомов до погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла без инвалидности. Напомним, что к девятому мая из средств республиканского бюджета инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получат по пятнадцать тысяч единовременного денежного пособия, а трудармейцы, труженики тыла с инвалидностью вдову погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики Тела без инвалидности по 10 тысяч сомов. Гражданин Кыргызстана пытался провести контрабандный груз на территорию Китая. Его задержали пограничники контрольно-пропускного пункта Иркиштам автодорожный. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, мужчина провозил продовольственные товары в грузовом автомобиле КАМАЗ. Общая сумма контрабандного груза составила 700 тысяч сомов. Нарушитель режима государственной границы был оштрафован, а задержанный груз передан сотрудникам таможенной службы для дальнейшего разбирательства. «Мы должны сохранить семейные ценности, и брак должен строиться только между мужчиной и женщиной. Идеология ЛГБТ для нас – Чуждо и неприемлемо, заявили представители общественных объединений Всемирная Лига граждан и гражданских объединений и Элет Кыгую. Кроме того, представители общественных объединений требуют привлечь к ответственности членов ЛГБТ сообществ за их демонстрации, так как это подрывает общественную и государственную безопасность. Подробности в материале Айтолкун Сулпуевой. Здоровая нормальная семейная ячейка – это основа любого государства и общества. Если ее не будет, то завтра наше государство обречено на исчезновение. Члены ЛГБТ-сообществ своими шествиями призывают нас отказаться от традиционных семейных ценностей. Мы должны всеми силами предотвратить это, отмечают гражданские активисты Общественного объединения Всемирная Лига граждан и гражданских объединений. Выступаем за то, что против вот этого гей-парада, потому что это подрывает наш... Устой, государственный устой, это подрывает полностью наш менталитет. Они дают альтернативу, ложную альтернативу дают семейным ценностям, традиционным семейным ценностям. Поэтому мы выступаем против этого, чтобы они нам не насаждали. Вот И признать вот это, их сообщество экстремистским. Защита института семьи – это одна из самых главных и приоритетных задач. Детей нужно воспитывать не в однополой семье. Я против пропаганды ЛГБТ-сообществ, высказался общественный активист Марипа Аллы Икулова. Шествие ЛГБТ-сообществ не отвечает требованиям нашего менталитета. Когда прошел первый парад 8 марта, мы написали петицию на запрет такого рода мероприятий. Это натуральный подрыв наших национальных и традиционных устоев. Призывы этих сообществ можно сравнить с экстремизмом. Я хочу, чтобы мои дети создавали нормальную полноценную семью, а не однополые браки. По словам представителей общественных объединений, такого рода шествия – это настоящий подрыв национальной идеологии. И крайне необходимо не позволять проводить шествия ЛГБТ-сообществ. Кроме того, за их публичные выходы в общественные места нужно их привлекать к ответственности, так как это подрывает общественную и государственную безопасность, отметил Пек Батилов. Те сообщества, которые придерживаются лгбт ценности они явно как бы ведут экстремистскую пропаганду против устоев общества, против государства, том, что, потому что они отрицают все и религиозные и национальные ценности во всем мире. И их действия противоречат нормам, принципам ООН, первое. Второе, они противоречат гражданским кодексам во всем мире, и они противоречат и нашей Конституции. Как считает народный писатель Калкамбай Ашимбаев, кыргызский народ испокон веков сохранял свою национальную самобытность. И мы не должны позволить разрушить семейные устои, которые так бережно передали нам наши предки. Я против такого рода шествий. Нельзя ни в коем случае пропагандировать однополые браки, принимать это за норму. Подрастающее поколение все это видит. Как вы думаете, с такой пропагандой какой сформируется у них взгляд на семейные ценности и любовь? Как отмечают участники прошедшей конференции, предполагаемое шествие ЛГБТ может разрушить спокойствие общества, а также разжечь конфликт. Общественный активист Болбек Батилов отметил, чтобы в дальнейшем предотвратить такого рода волнение, на сегодня подготовлены все соответствующие документы и обращения к правительству с предложением изучить данный вопрос и передать в суд собранные материалы для признания идеологии ЛГБТ сообщества экстремистской и запретить их деятельность на территории Кыргызстана. Айтол Кунсул Пуева, Скармаратов, ЛТР, Бишкек.